Ну что же, всем привет, наконец-то дождались мы этого момента, вышло новое обновление. Как вы знаете, это обновление мы ждали около месяца, может быть чуть побольше. В принципе, заранее скажу то, что обновление довольно немаленькое, много всего добавили. Сейчас мы с вами попробуем это все вместе разобрать и посмотреть. Значит, первым делом добавили глюкнутых питомцев, потом хакерских питомцев, глюкнутую арену. Два новых яйца. Кстати, интересный факт. Скорее всего, второе яйцо это будет секретное, если я не ошибаюсь. Потому что, насколько я знаю, раньше слот был один пустой. Оставшийся. То есть, второго слота там даже вообще не было. Сейчас посмотрим, может быть, все таки он добавил там сразу второй слот рядом для яиц. Или же это будет у нас секретное яйцо. Также попробуем его найти, если это секретное яйцо. Портал какой-то добавился. Тоже с вами посмотрим. Huge, глюкнутый кэт. Как я понимаю, это опять донатерское яйцо. Стоит оно там в пределах 800 или 1200 робоксов. В принципе, мы сейчас это с вами посмотрим. Так, добавилась какая-то секретная дверь. все таки скорее всего, это у нас секретное яйцо будет. А, не понимаю точно, как это переводится, но вроде бы как... Тут написано то, что Какие... какое-то яйцо добавлено. Ладно, не суть, проехали. А, теперь банк можно прокачать до восьмого уровня. В принципе, довольно круто. Получается, там и процент будет больше. То есть, допустим, если вы раньше с двухсот миллиардов получали, допустим, миллион гемов, то теперь, скорее всего, будет около полтора. Там сейчас тоже посмотрим. А, тут написано то, что... Открытие яиц, по-моему, стало лучше. Течь ворлд какой-то. Не знаю, как это переводится. Э -э, также у нас, получается, закончился зимний ивент. Ну, в принципе, и так времени уже давно. Да, То есть, довольно много прошло. И также настройки звука, как я понял. И много всего другого. Ладно, значит, давайте начнем с банка. Посмотрим, сколько банк стоит. Восьмой уровень. Сейчас у меня будет немного подлагивать. Это из-за большого количества питомцев, как видите. Так, заходим в настройки. Да, получается, появился восьмой уровень. И чтобы перейти, стоит 125 миллиардов. Ну, слушайте, это очень много. Это прям овер много, я бы сказал. Потому что кто не дюпл гемы, прокачаться по-любому не сможет. Потому что будет очень сложно. Получается, на 1000 мест станет больше. Игроков также можно 6 человек добавить. Вместимость будет 1 триллион. И проценты на 15, получается, больше стали. Ну, в принципе, не особо большая разница. Не знаю, стоит за это переплачивать или нет. Сами думайте. Так, ну, теперь давайте тпхаемся в наш течь мир. Смотрим. Новое яйцо, которое добавили. Сразу дпхаемся в течесу шоп. А, слушайте, по-моему, если не ошибаюсь, стало по графике красивей, Либо же мне кажется. Но по-моему красивей. Ладно. А, да, как видите, добавилось только одно яйцо. Как я и говорил, всего лишь был один слот под него. Получается второе яйцо. Это у нас будет секретное яйцо. Не знаю, получится у нас найти это яйцо или нет в этом видеоролике, но если сегодня не найдем, то, скорее всего, в следующем видеоролике я уже покажу. Так, значит, тпхаемся в эту локацию. Как видите, получается, две локации добавили. Так, давайте на санки встану. Так быстрее намного будет. Нифига себе! Вот это да! Как я понял, это какой-то новый портал, но выглядит, слушайте, довольно круто. Так, покупаем новую локацию. Монеты у меня есть, все отлично. А тут получается все то же самое, в принципе, ничего обычного. Сразу идем дальше. А вот здесь уже, кстати, прикольно. Такого еще не было в подсимуляторе. Как видите, локация состоит чисто из сундуков. Не гигантских, но таких средних размеров. А давайте я одену своих питомцев. И сломаем, попробуем один сундук. Так получается 30. а нет, три с половиной тысячи у него жизней. Ну ломать как понял, будем довольно долго. Нужны, естественно, сильнее питомцы. Так, а как снять их? Ладно, не снимаются. А Если так, все снялись, отлично. Ладно, не суть. А давайте подходим к этому порталу. Нифига себе, он даже двигается. Смотрим, что это за портал. Нифига себе, у меня аж экран дрожит, как видите. Прикольно. Так, и что в итоге? Как тпхнуться? Что сделать? Походу ничего нельзя сделать. Как я понял, получается нужно ждать следующее обновление, когда выйдет новый мир. Ну ладно. Тогда тпхаемся в магазинчик. Сейчас пару яиц купим. Посмотрим, какой силы Питомцы. Ой, не сюда, вот пыхнулся, извиняюсь. Так, чуть повыше. И все-таки, я думаю, самые сильные питомцы у нас будут из секретного яйца. Также сейчас попробуем найти, не знаю, получится или нет. Сначала пару этих яиц откроем. Ну, по цене, в принципе, более-менее нормально. А, так, давайте покупаем. Получается, как я понял... О, нифига себе. Он какое-то описание дополнительное сделал. Значит, как я понял, вот эти вот два питомца на второй строчке это легендарные, а последний питомец это у нас мифический. Но, скорее всего, сейчас не повезет, потому что у меня бусты не активированы. В принципе, да, выпадение стало получше, но не особо. И вот здесь какая-то надпись появилась. А, ну получается, название питомца пишется теперь, какое выпадает. Так, мне выпал золотой, но выпал потому, что у меня куплен геймпас. На шанс выбить золотого либо радужного питомца Так, ну все, в принципе, я думаю, на этом хватит О, нифига себе, радужный сразу выпал а, Значит, смотрим, что по статистикам а, получается вот такие статистики у обычного питомца У золотого Такие и у радужного, естественно, сильнее а, Так, отличить я их смогу от старых или нет? Старых у меня, по-моему, нету. Да, к сожалению, у меня и нету. Но, по-любому, они сильнее будут. Но, на точно, то есть точно на какую силу они сильнее будут, я не знаю. Может быть в два раза, может быть в полтора, может быть вообще в один раз. Так, ладно. А, значит, давайте попробуем найти эту секретную локацию. Возможно, она находится в начальном мире. Сейчас попробуем найти По-моему, раньше секретка была вот здесь Нужно было написать кноп ног. Давайте проверим Не знаю, правильно пишу или нет Я не помню, как там пишется Сейчас попробуем Нет, тогда по-другому Тоже не работает Короче, прикиньте, после завершения записи я все-таки смог найти эту секретную локацию. Сейчас вам ее быстренько покажу. А, значит, оказывается, она находится вот в этом мире, течь мире, и в этом месте. Я не знаю, как я ее не заметил. В принципе, она довольно заметная. А, значит, давайте ее быстренько с вами купим. Стоит она, получается, 10 миллиардов течь коинов, либо же 500 тысяч гемов. Но, скорее всего, думаю, купим ее за течь монеты. Все отлично. Также мне дали 5 слотов под, пицом, под питомцев. Круто. А, как я и говорил, получается, у нас добавили в этом секретном яйце хьюч кота, глюкнутого. Сейчас запись немного будет идти еще вперед. Там я только его замечу, вам скажу, но считайте, вы уже заранее знаете, то, что появился этот питомец. А... Как я понял, вот это у нас будет мифик, красный, демон и остальные это леги. Давайте попробуем пару яиц открыть. Стоит, в принципе, довольно дорого. Получается по 3 миллиарда каждое яйцо. Сейчас мы сравним урон ихней с теми питомцами, вот с этими. Но мне кажется, они в раза 2, я думаю, в 3 точно сильнее должны быть. Так, уже эпик выпал второй раз. Отлично. Ну все, в принципе, я думаю, хватит. Остальные, я думаю, падать не будут. А, давайте сравним характеристики. Ну, слушайте, характеристики очень жестко отличаются. Вот возьмем, получается, вот этого питомца. У него 11 миллиардов. Ну, грубо говоря, округлим. А вот у этого питомца всего лишь 1 миллиард. То есть... В 11 раз вот этот питомец сильнее, чем вот с этого яйца. То есть, все-таки выгоднее копить вот именно на вот это секретное яйцо и открывать его. Также здесь есть шанс на выпадение хьюч кота глюкнутого. Это очень круто, надеюсь, он не выпадет. А также ждите скоро открытие этих яиц в большом количестве. Ну, в принципе, переходим к ролику, который дальше будет идти. Также не забывайте про ваш лайк и подписку на канал. Также, в принципе, если хотите, можете оставить комментарий. Обидно. Ну, тогда, скорее всего, все-таки в этом видео не сможем найти, потому что нужно ждать, пока кто-то найдет, и, естественно, эта информация появится. Так, ну что ж, давайте глянем в донатерский магазин. Получается вот оно новое яйцо. Донатерская стоит 800 робоксов. И еще одна цена, 2400. Угу. Как я понял, это получается, сразу несколько можно купить. Давайте посмотрим. Да, получается, за 2400 можно сразу 3 вот этих яйца купить. Так, давайте посчитаем, если одно стоит 800. 800 плюс 800 это 1600. Плюс 800, 2400. Угу. Получается, скидки он никакой не сделал, к сожалению. Но было бы круто, если бы была скидка. Но получается, цена точно такая же за одно яйцо, если вы купите сразу три. Печально. Вот такой у нас питомец хьюч добавился. В принципе, довольно прикольный. А вот мы можем увидеть вот этого питомца. Как я понял, этот питомец секретный. И вот этот тоже. Но, к сожалению, пока что я не знаю, где их выбивать. Так, больше... Вроде бы ничего не добавили. Геймпассы как были, так и остались. Да. Так, стоп. По-моему, убрали эксклюзивных питомцев, если не ошибаюсь. Ага. То есть, как я понимаю, либо это секретные питомцы, которые находятся в яйце, либо же это эксклюзивные питомцы. Странно. Но скорее всего вот этот эксклюзивный питомец, как я понимаю, а вот эти вот у нас секретные. Ладно, там, в принципе, потом разберемся, но все-таки эксклюзивных питомцев убрали. Ладно. Так, давайте посмотрим, кстати, сколько этих юч хэтов уже выбили. Просто ради интереса. Так, листаем вниз. И где у нас этот тут питомец? Вот он. Так, почему-то количество не пишется. А, вот он. Две штуки уже выбили. Так, подождите, а вот это? Что за питомец? А, Что-то чуть-чуть не понимаю. Походу, в секретном яйце будет тоже хьюч питомец. Потому что не зря же тут два питомца сразу добавили. Получается, в секретном яйце будет huge pet. Но это очень круто. Только, конечно, экономика упадет. Ну ладно, в принципе, фиг с ней. И вот получается вот этот донатерский huge. А вот этот, скорее всего, в секретном яйце будет. Ладно. В принципе, открытие я тоже запишу. Будем надеяться, естественно, на то, что он не выпадет. Вроде бы все показал, то, что хотел. В принципе, на этом буду потихоньку заканчивать.